بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوني فيه على إقامتي أمريك وأذقني فيه حلاوة ذكريك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك о Аллах, укрепи меня в этот месяц для исполнения Твоих приказаний, и дай мне в этом месяце вкусить сладость Твоего упоминания, и научи меня быть благодарным Тебе за милосердие. «Убереги меня, о Всеведущий!» Бисмиллахи ррахмана <реку> Рахим, Во имя Аллаха, милостивого, милосердного О Боже, дай мне успех в том, чтобы достойно благодарить Тебя Вся вселенная является творением и принадлежит всемогущему Богу, как, например, небо, земля, море и так далее. Человек и его части тела также созданы Богом и принадлежат Ему. Человек должен благодарить Бога за здоровье тела, за здоровье руки, за здоровье ноги, за здоровье сердца, за здоровье ушей, язык и глаза. Что значит благодарность Богу? Благодарность означает правильное использование тех благ, которыми Бог одарил меня. То есть использовать их на пути поклонения и послушания, а не на пути греха и Осушения. Например, благодарность вашего языка выражается в том, чтобы удержать его от порока и злословия, научить говорить хорошие слова, говорить вежливо и этично. Благодарность ушей — это путь к сердцу, так что научить слышать хорошие вещи. Благодарность Глаз значит использовать их для изучения полезных наук.